Такая. Да, булку хлеба, рожу лежит, булка хлеба, грязла. Только жух такая. Хвост такой вот. Сала такая. Как коты. Так где вот. Коли его закроют. Откуда уже перерабатываешь поливон? Будет перерабатывать все это. Сейчас посижу, пойду покурю. Не, ну не знаю, я вот в доме как бы.. Постоянно вот спать ложусь, да, и что-то слышу, какие-то звуки. Вот. Я тоже вот заметил, тоже в самом доме. И главное, на кухне вот у меня свет выключен, я в комнате э, в доме, свет вот что-то ходит по двору. Да, да, да. Вот я лежу, женка уже спит и без задних ног. А я вот лежу, я вот слышу какие-то шаги, такие непонятные. Или это вот, как о, это как называют? Домовой? Нет, передача даже есть. Полтергейст? Полтергейсты. Посуда может звенеть, если на столе стоит. Uh -huh. А у меня кружки такие специальные, такая подставка и на кружках и висят кружки. Uh -huh. Вот они могут звенеть. Uh -huh. Я вешу кружки. Uh -huh. Вот на столе. Там, тарелку для тарелки. Но оказалось, что крыса или полтергейз. Все у ну, нас ну, кто-то двигает посудой. Посуду кто-то двигает. Это котливо слышно хорошо после 12. Uh -huh. Вот хорошо слышно. Вот эти звуки. Посуды там, еще какой-то, такие как шаги. Я уже в дом говорю, подумать, что крыша поехала, что психбагаду вызовет. На ну, крыша не ловили в доме, да? Нет у нас крыши. Была одна мышка, но кот ее поймал. Угу. Поймал и откусил головой сразу. Голову съел, а потом ее полностью снял. А я думал, что такое хрустит. Я резко подбираю, свет сразу раз, разу грызет. Угу. О, молодец, он, нельзя колбасу даю. Да. Хорош, вас-то назвали. Не, а я вот боюсь, что я, короче, как это спать буду, и мне или ухо, или нос мне. Мы не тоже из присвети спим. При свете почему? Да. Тоже -то из-за этого? Да, у нас на, на разбережение лампочки. А -а -а. На разберегающие. Они совсем мотают ее. Тоже из-за крыс. Да, мы, мы не выключаем похожки свет. Он все у нас. У вас тоже крыса в доме. Ну да, что-то лазит там по посуде. Так, кто засмотр? А -а -а. А мышеловка, она маловероятно помогает. Не, я вот ловил крысят, на, на, на, мышеловку? на... Нет. На мышеловку тоже, но, кстати, вот а, а, классические а, деревянные такие, железные, как это, спираль. Ну, ну, ну. Нифига не ловит. Нет, не А нужно. я именно пластиковые купил, но я одну взял а, ради интереса, смотрю, как, как игрушечная прям. А мне говорят, она хорошая. Ее привязывать Нет, надо? Да, привязывать. Я ее поставил. Туда, короче, положил приманку. Вот, раз, э, слышу хлопок, она хлопает. Прихожу, а смотрю, крысныш. Раз, потом два, трех поймал за меньше неделю. Там, и... Нормально. А так в основном накликли грызунов. Вот. Но большую крысу так и не, не получилось у меня. Их не королеву, маму там, мамашу. Там, она а... обучена. Она, главное, лапой одной на эту картонку, на которой клея, не картонку, а дощечку, она тяжелая, чтобы она с ней не ускакала. Ну, она не пахнет. Нет, она лапы, а сыр у меня, я с колбаски в центр, а вокруг клея. И я свет выключу, а сам иду, у меня в зале вот так сейчас свет горит, и телевизор я смотрю. Я слышу, на кухне кто-то топает, потом слышу, вот как будто кто-то прилип, вот так вот стучит. Я прихожу, никого нету, а дощечка сдвинутая. Приманка на месте, а досечка большая, она, видимо, до приманки не, не может да, добраться, да. а клей понимает, что клей, и сука не да. леет, да. не рискует, вот она умная настолько, а крысят они глупые, они лезут, клеят, приклеят, и я их потом да. просто, и даже эти коты не живут в уличной. я не знаю Нет. почему, Кры... крыс именно. не едят. Не едят. И, да. А мужику вы говорите, что он уснул, да и да, по просто. Я там пьяный уже прошло его время и всё. На что такое -то? А? На что таком стоять? Ну, может, мёртвый уже был и был, да. Может, там, живой, мне кажется, он был. В... Хотя у него, говорят, в я, да, что-то есть, что не, не чувствуешь боли, по-моему. Или всё это неправда? Да нет. Ни разу я? не кусали вас тут? А? Не кусали ни разу вас? Не видел. Позу Нет, там уж прививки от бешенства сразу же. Не, не. От Конечно, нет. Они по-моему, переносчики, да, этого бешенства? Да. Ну, они же под землей, понимаете. Они по, по разным мусокам. Ну да. Такие. Не, ну я понимаю, городские крысы, да, здесь заразу много, а, а, а, а ну, не деревенские, а, как сказать, поселенские. городских Нет, а, а вот в деревнях-то, там же, в принципе, зараз а такой особой нету, мне кажется. Там же, в принципе, не такая цивилизация, как здесь. Ну, да. Больных людей намного меньше. Хотя, кто его знает, она, вот, они больные все равно, ну,